Вопрос от Александра. А, лобные доли появились у человека и у приматов как следствие необходимости для самых делиться пищей с потомством. Ну хорошо. Но ведь помимо приматов именно это делают другие животные. А, можно ли сказать, что дальнейшее увеличение лобных долей у человека это следствие деятельности процесса ухаживания за детьми? А... Если... Посмотреть на этот вопрос так сказать, пошире, то, конечно, вопрос задан человеком, который сам является млекопитающим и тепленьким, как минимум. Потому что на самом деле без, у беспозвоночных эта система тоже работает. Есть забота о потомках у беспозвоночных? Конечно. У тех же самых пчел, ос одиночных ос, шмелей. Есть, есть, есть даже одиночные насекомые, которые прекрасно заботятся о своих потомках Ну, к примеру, является такая хищная оса, которая парализует гусеницу, вырывает норку, затаскивает ее туда И туда в нее откладывает яйцо, чтобы ее личинка потихонечку выедала изнутри толстую гусеницу, а потом вывелась То есть забота о потомстве есть у беспозвоночных Сколько не удлиняй этой самой заботы о потомстве, ничего другого не будет Почему? Потому что доля инстинктивно-гормонального поведения очень велика, а благоприобретенное поведение очень маленькое, то есть там один к 10. А вот то, о чем я говорю и говорю об эволюции лобных долей, это характерно, конечно, для млекопитающих. Почему? Потому что у насекомых нервная система построена по инстинктивно-гормональному принципу, а у высших позвоночных в первую очередь млекопитающих по регуляционному то есть доля индивидуального навыка социальных инстинктов и прочее прочее у них очень велика то есть животные без обучения никаким образом существовать особенно стайны не могут на теперь пролобные области да действительно всем животные всем млекопитающие заботиться о потомках но это механизм регуляционный гормональный все вы прекрасно знаете о том, что когда хороший, лохматый, добрый лев из какого-нибудь кино начинает... Пропустим. Что отговорила роща золотая? Известно, когда лев становится главой прайда, а у самок, у львиц есть много маленьких львят. Чем он занимается? Он приходит в тайку и убивает всех маленьких львят. Миленькое занятие, очень гуманистичное. Поэтому, когда в кино показывают благородного льва, почему он вспоминает эту историю. И как-то не клеится. Так вот, дело в чем? Дело в том, что забота о потомстве, да, действительно, Характерно для большинства млекопитающих, возможно, даже для многих рептилий, вымерших, естественно, возможно было. Хотя утверждать не берусь. Но самое главное, что это связано с тем, что значительная часть развития зародыша, скажем, новорожденного происходит при заботе родителей. То есть его надо выкармливать и обеспечивать энергией, чтобы он успел сложиться для самостоятельной жизни. И в этом отношении да, действительно, в мозге млекопитающих возник механизм, который является преимущественно э, наследственно генетически гормональным, то есть это врожденная форма поведения, которая регулируется гормонами и заставляет мамку заботиться о детеныше. Да, вы совершенно правы. И в книжке, про, посвященной возникновению мозга человека, у меня довольно подробно описано, как это могло произойти. То есть, как удлинение времени заботы о потомстве у самок приматов, ну, похожих на, на людей, ну, как, например, шимпанзе, у них тоже по много лет, мать заботится о потомке. Могло перейти в виды специфический раздел эволюции. Объясню на пальцах: вот если самка заботится о своих потомках очень долго, выращивает, кормит, оберегает и прочее, у нее шансов перенести геном в следующее поколение больше? Конечно, больше. Она дорастит своего болтуса до размножения. Ну, как сейчас. Заботливые мамки обычно доращивают лет до 50, когда просто умирают от старости. Но они подальше продолжали по оболтусах выращивать и вытирать им носы и попки. Если бы могли. Просто уже сил не хватает, попку не находят, не попадают от старости. Поэтому как бы у нас болтусы, там в 40-летние дурачки, обычно выглядят как 18-летние подростки в середине 19 века. Ну, что говоря, мы видим вокруг нас. Так вот, вот это удлинение заботы о потомстве – это очень важный механизм. Ну, а самцы что делают? Ну, мы знаем, что делают обезьяни и самцы. Они ищут в основном самых, которых можно по-быстрому оплодотворить. Ну, собственно говоря, как и люди. В основном практикуют не столько самцы выращивания, сколько оплодотворения. Их больше интересует этот процесс. Ну, по понятным причинам потому что беременность долго, там, там это, о том заботиться надо, а здесь как бы все удовольствие тоже, но никаких забот. Поэтому у самцов другая стратегия поведения. Но из-за того, что у нас есть половой диморфизм, и мы обмениваемся генами, самками, нам лобные области, это достаются, когда сказать, бесплатно. И вот это драгоценные лобные области, в которые у самцов появляются в результате генетических обменов эволюции которая действует на самок на удлинение времени заботы о потомстве превращается в видоспецифический признак а самцы что семья и заботиться о потомках чего-то не вижу особенно чтобы самцы даже гомо сапиенсов активно заботились о потомстве. при первой возможности они это перекладывают на дамские плечи это всем известно хорошо много анекдотов на эту тему можно не повторяться поэтому в чем дело то Дело в том, что эволюционный процесс, то есть отбор на заботливость самок действовал действительно у приматов много миллионов лет. но из-за того что эти лобные области равно доставались и самцам и самкам, значит, соответственно самцы приобрели ряд способностей, которые им по большому счету не очень нужны, потому что забота о потомстве это такая как бы вторичное занятие для самцов высших гоменит результат. Эти лобные области стали использовать для всяких пакостей, изобретений бумаги, письменности, пороха, клинописи, ну и всяких прочих безобразий. Ну и написание на них законов о многоженстве, что тоже очень хорошо, как вы понимаете, с позиции самцов. Поэтому лобные области эволюционировали возникли первоначально, конечно, как эволюция материнской заботы о потомстве с удлинением этого процесса. Это был механизм и инструмент. Но из-за того, что они передавались самцам, их стали использовать не по назначению. Поэтому наша ассоциативная область со всем их творчеством на самом деле – это артефакт эволюции. Из-за того, что у нас существует половой диморфизм, Мы должны в ножке поклониться женщинам и механизмом эволюции приматов, который так долго удлинял индивидуальное развитие. Благодаря ему мы получили, можно сказать, халявные лобные области, которыми и развлекаемся до сих пор. Поэтому вы можете расширить свои представления, если почитаете книжку «Возникновение мозга человека», где я поподробнее останавливаюсь на этих механизмах. А на этом до свидания.